О, oh, oh, давай, да, видно было, да. Вот это круто было. Понимаешь? Там это по-днему такой, зимой, как лента. Вот Я так красиво хорошо. было, круто ну, да. По-моему, у тебя топливо кончилось О. Слушай, сейчас вообще как под подбитый мессер Возвращайте банду! Уже две минуты сливает Как это? Париж? Париж идешь? Как это? Горишь, друг! Горишь! Сейчас мы тебе поближе подойдем, видно даже, слив. Сейчас ракурс обалденный, не двигайся Огонь! Три с половиной минуты, как я обещал Огонь! Все, кончилось. кончилось Сейчас мы тебя фотографируем, снимаем Красиво mm -hmm. Ну все, пошли мы на посадку, наверное, пойдем Беги, держи ручку нейтрально не отдавай с mm. задранным хвостом нет нужды бежать mm. он в нейтрале сам как наберет скорость сам отходит а то он катится бум бум бум колесом а вообще ну 94 зон по кругу готов круг круг сюда Тебя Костяк. поздравляю. Поздравляю. А если бы убрал интерцепторы... Сейчас... Ты столько хорошо выровнял. Разве ты А там трамплин. Там такая ямка, которая подбросила. Да ты, ты думаешь? Ну, я же прям почувствовал. Я на неё вкатился и от нее прям. Ну прямо. ладно, поздравляю. Ой, спасибо. Юль а... дорогой ты мой. Давай я тебя поздравляю. Первенец в этом году. Умнички. Молодцы Ой. ребята. Молодцы. Все хорошо. Ой. Да, это Под буквой С. Вот буквой С. Вот сюда, ко мне. запускаем это вам не ел черный бабай это серьезно с электро электробайером Да, выглядит ужасно, конечно. Пыли столько редко. Это видео. Это Euh, je vais rester avec vous parce que je fais demi-tour vers l'ouest. Ah, oui. D'accord. Le gars, on ne niveau 130 la fréquence, la configuration. Le gars, on bonjour, montez niveau 190. ce je reste avec vous. Heures, descendez niveau 150. 100, La France devant Victor, contactez avec Huitaine, 129, que tu m'as en va. 129, Это они все это время летят к их ногам. Бесплатная затяжка от а, байкера. байкер говорит, что бесплатная затяжка от байкера. Это он всем уговорил. Бежит, бежит уже, брат, байкер. Тюрель, давай обратно. Get back. Огонь. Белого. А вес какой? Шестьдесят. Шестьдесят Хорошо. Наводимся. Готово? Девушка, может спать теперь ночью? Ну, я очень рад всех видеть в таком прекрасном составе. Очень хочется встречаться также почаще. И Сергею огромное спасибо, что он меня вытащил. Это в общем его было предложение я бы сам наверное, не поехал разленился ну, так что не ленимся встречаемся в следующий раз в таком же состоянии ну, едет на мотоцикле а теперь крупный план напасть Дудь? Да. Раз, два, три.